Юрий Кириллович, рад вас приветствовать. Начну я с того, что, наверное, ну, непонятно многим. Вот, например, почему так важно вот слово «война» заменить на другое? Например, специальная военная операция. В чем здесь скрытый смысл? Не могли бы вы порассуждать вслух об этом? Ну, порассуждать, пожалуй, можно. Всех приветствую. Рассуждать можно, находясь вот на острие, <смех> на этом лезвии ножа, поскольку это слово запрещено, и вы будете использовать где-нибудь в публичном пространстве, можете нарваться на какие-нибудь репрессии. Вот. Потому что военные действия они скрываются за какой-то специальной операцией, хотя сводки с фронтов, которые передают наши новостные агентства, ужасающе страшные. Это делают наши каналы официальные, поскольку неофициальные все сегодня закрыты, запрещены и не имеют доступа к народу. Но когда я слушаюсь и всматриваюсь, например, давно уже наш генерал, он там постоянно докладывает о происходящих на фронтах вещах. И он тогда сказал, это уже порядочное время прошло, 30 тысяч человек загублено в Украине, они их называют националистами в ходе вот этой операции. Половина из этого, значит, невозвратные потери, но ну, а половина, может быть, они выздоровеют. Он произносит это как будто бы так просто выпал снег или снег убрали с тротуаров. И за спиной у него кадры разрушенных городов. И почему это слово не произносится? Поскольку все нечестно, все построено на обмане. Обман, что националисты в Украине управляют страной. Обман, что русских притесняют в, России, в Украине. Обман совершенно, что там националисты какие-то сегодня расстреливают людей, пытающихся уйти. И поскольку вот во всем обман, вот за этим словом, э специальная операция, скрывается по-настоящему жутчайшее агрессивное на на нападение на страну, где действительно наши практически родные люди. Родные люди. И поэтому, отвечая на этот вопрос, почему, его бы надо задавать тем, которые состряпали вот эту лживую такую, похабную, я скажу, позорищую нашу нацию. Вот эту модель, когда мы творим такое, и всякими формулами, разжигая в людях ненависть к людям, в наших людях разжигаем ненависть к людям, когда люди во всей своем большинстве одобряют нападение, одобряют это разруху страны, одобряют это давление, уничтожение буквально. Это же надо было вот так возбудить в людях ненависть к соседу. Но это же просто пример к себе. Вот ты живешь в многоэтажном, многоквартирном доме. Пример к себе, когда тебя ненавидят сосед справа, сосед слева, сосед снизу, сосед сверху. И про тебя разносят сплетни, что ты такой, что ты секой, что ты... Как это можно сделать? Зачем это нужно сделать? Как можно ли от этого избавиться? Более вот, великий вопрос. А почему и зачем? Ну, Но, к сожалению, мы поставили на себе на нации, на нации на себе историческую маркировку лжицы и насильники.